Вас вы на ряду, а затем в вдоль русла до главной базы. По данным разведки, этот комплекс принадлежит лабораторию... ...сохранилище Седриума и лаборатория для клонирования. Ваша задача — найти все это и уничтожить. Сейчас все внимание охраны приковано к главным воротам, через которые пытаются прорваться отряды Блэквода. Вы будете одеты в форму Блэквода, чтобы никто не заподозрил участие третьей стороны. Давайте. Подготовьтесь к маскараду. Вы лучший в своем деле. Пришло время доказать, что ваша репутация чего-то стоит. Обладать, войду, и, Флэк, влагу, да, и преподнести этим ублюдкам большой сюрприз. Эти болваны из Варфейса понятия не имеют, что они защищают. Если выполнять приказы без раздумий, можно стать военным преступником. Туда! У меня нет патронов! Кто-то захватил пятый пост. Наверняка это спецназ Блэквуда. Будьте осторожны! они послали прочесывать лес? Либо у Варфейса много пушечного мяса, либо Блэквуд очень скоро прорвет их оборону. Блэквуд давит и спереди, и сзади. Парням в лесу нужно подкрепление. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Вот река! Спуститесь и захватите блокпост! Осторожнее! О! Неплохо! квот даже притащил несколько больших пушек! Что ж, они могут пригодиться! Снаш Б, куда прервался к блокпосту Дельта. Выпускайте этого грёбаного робота. Внимание, Сет. Вы же знаете, как с ним справиться. Защищайте операцию. Ready to try. За Ноль. Ситуация ухудшается. Мы потеряли блокпост дальта. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Отлично, прорвались. Можем держаться до хранилищеся домой в Идите по дороге. Вот и грузовики ЕЛС. Они доставляют грузы для лабиринтов под видом заказов для евро -Альянса. Интересно, что об этом подумают чиновники и налогоплательщики. Еще технику! Удерживайте оборону! Судя по всему, Блэквуду удалось пробиться по главной дороге немного раньше, чем ожидалось. Это плохие новости. По тропе вы к мосту, но там прямо сейчас идет бой. И похоже, вам придется найти новый способ уничтожить хранилище. Пробейте гру в этом заборе и идите дальше. Контрольная точка. Боезопас пополнен. Игроки воскрешены. Граната! А это вариант. Мастур, попытайтесь взломать канал передачи указаний. Пусть артики реабилена сама уничтожит то, что он так сильно хочет захватить. Это контрольная точка. Боезапас пополнен. Смотрите, вероятно, здесь хранятся крупнейшие запасы Сетриума со времен потери марсианской станции. Они нужны лабиринту для производства роботов. А хочет хочется помощью поддерживать жизнь в своем сотеле. Вы все это уничтожите. Стойте. Значит так, ваша задача любой ценой пробиться к станции Менедивы и сломать ее. Но наверху сейчас идет реальный замес, на этот раз я вам помочь. Удачи. Патроны, здоровье и броня. выйдут в атаку отправить все резервы на мост здесь что-то не так спецзарт выхода продолжает стрелять по своим Когда начнется заварушка, время будет поджимать. Будем надеяться, что Блэквуд клюнет на приманку. Бинго, пора. Эти, мы никогда не узнаем, что тут произошло. Отлично. показали себя, но не расслабляйтесь. У вас еще очень много работы. Ну вот, дорогие зрители, квантум. Это для тебя был ролик, сейчас вообще чисто, вот я тебе напишу комментарий и посмотришь видео, ссылочку в описании я тебе поставил даже в конце. Так что так.